приветствую вас мои дорогие зрители с вами Лилия Донскова я официальный обозреватель компании Ariflame и сегодня я вам представлю новинку из каталога номер семь. это многофункциональная тушь серии The One 5 в одном XXL 8 миллилитров и тушь будет всего лишь за 299 рублей и кстати эта тушь участвует в отличной акции если вы разместите заказ на 990 рублей из этого каталога включая тушь то вы получите вот такой аромат Поза с мини 8 миллилитров в подарок абсолютно бесплатно поэтому воспользуйтесь предложением и сейчас мы переходим к самой туше что же мне в этой туше очень нравится ну во-первых необыкновенная щеточка эта щеточка содержит все как длинные так и короткие ворсинки и она дает мега объем длину изгиб и разделение и так объем 19 раз больше длина на 51 процент длиннее уход эта формула специальной технологии Pro Lush на основе кокосового масла предотвращает потерю протеина и способствует росту ресниц также изгиб и разделение и как вы видите на левый глаз я уже нанесла ту, чтобы вы увидели как действительно Преображается ресница, потому что с правой стороны они значительно менее заметные. Вот так, вот так, и вот так. Учитывая, что мои ресницы в принципе очень тонкие, очень мягкие и короткие разной длины, то для меня это победа, когда я крашу тушью 5 в одном XXL. Что еще мне очень-очень понравилось в этой туше, как она эластична. Ее можно наслаивать и 3, 4, 5 слоев то есть до той длины и объема, какой вы себе загадали потому что если это вечерний макияж то хочется чтобы ресницы были более длинные и эффектные для дневного естественного макияжа достаточно один-два раза провести по ресничкам этой щеточкой а еще открою вам секрет она очень легко смывается водой очень легко то есть не остается у таких огромных следов как глаза панды и мне это очень нравится что удаление макияжа происходит так легко и так просто итак я вам сейчас покажу как же я крашу реснички этой туши во-первых набираю я тушь круговыми вращательными движениями а не так именно вот так первый раз когда вы будете пользоваться тушью может быть день или два вам покажется что кисточка совсем пустая потому что тушь очень свеженькая и поэтому нужно потерпеть 2-3 дня когда немножечко схватится ее консистенция и тушь будет ложиться просто великолепно я первое движение делаю прям близко-близко к началу роста ресниц и легким зигзагом поднимаю тушь вверх и сразу создаю направление как бы я хотела чтобы мои реснички лежали потому что мы можем их смахнуть как вот так в сторону сделать эффект таких хитреньких глаз а можем по росту ресниц разложить их как они растут веером и это будет уже немножечко другой взгляд более невинный распахнутый и такой открытый первый слой ну практически незаметно не забывайте красить нижние, нижние реснички иначе будут глазки выглядеть как будто реснички из них выпали просто-напросто уберу челку чтобы она мне не мешала вот таким вот образом ее подхвачу. Ну и накрасим ресницы как следует. Итак, теперь мой макияж выглядит завершенным. Оба глаза накрашены до конца. Отпускаю челку. И вот такие вот у меня длинные пушистые, разделенные реснички со сгибом. Я вам желаю красивого макияжа прекрасных ресничек и помните что здесь у нас еще заключен отличный уход для ресниц а это очень важно особенно летом защищать свои ресницы от пересушивания на солнышке я вам желаю всем красоты и жду ваших откликов в комментариях а если видео полезное поставьте лайк всего вам доброго пока пока